Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем цикл наших передач разговора о политике о новостях нашей республики. Сегодня у нас в гостях Ларий Лишкин. Тема нашей передачи это переименование улиц, в частности, переименование проспекта Остапа Бендера в проспект, проспект Петра Анадского. Ларий, ты в социальных сетях очень активный. И ты очень возмутился по данному поводу. Я знаю, что ты очень хорошо изучил эту тему. И ранее год назад ты тоже предлагал э, определенные, вы определенные предложения при улицы. Э, в... Да, это было. Я это писал в газете «Елестинская Панорама. Я думаю, тогда многие прочитали. И я всегда считал и сейчас считаю, что к переименованию улиц необходимо относиться со всей серьезностью Ведь это наша история, да, и это зависит, от, кто бы что ни думал от, пере... от названия улиц наших зависит даже наше будущее поколение Потому что наше будущее поколение растут вот в этих условиях На этих улицах, естественно, они интересуются, что за улица, чья это улица, кого эта улица И на этих улицах, на названии наших улиц и проспектов мы можем Воспитывать целые поколения. То есть поднимать Под... уровень бюджетного... национального самосознания самосознание именно. Ведь здесь много асп... аспектов таких вот. Да, Значит, первое это национальное самосознание с детства. Второе это красота. Нашего города, да? когда наше название Одно дело, когда э, называется Улица Ленина, а другое дело, когда это называется Допустим, проспект Голдан-Башукту да? Есть разница? Конечно, есть разница э, Или э, Третий аспект возьмем Это туризм да? К нам ну, приезжают да. Чем мы отличаемся от Тула, где тоже есть улица Ленина Чем мы отличаемся от э, Рязани, где есть тоже Улица Ленина, Буденова и прочее а они приезжают к нам, у нас нет ни на калмыцком названии. Центральные улицы вообще непонятно, что за фамилии, имена там, где наша история. Они приезжают в Элисту, единственный буддийский регион в Европе, да? а кроме Хурула там пагат, они, а в названиях улицы ничего не видят. Мы должны, и также в двуязычие у нас должно быть присутствовать, в том числе и на улицах, на, на наших чтобы люди визуально видели. Ведь я даже могу рассказать один случай, когда приехала Московская комиссия вот, к нашему. Они там были, вот с, станция скорой помощи. А там надписи на двух языках. И эти комиссии, они фотографировались на фоне надписи на калмыцком языке. Это, это, это было очень интересно. Они аплодировали там местным за это. Наши почему-то власти не понимают этого. Вот недавно я написал о том, что вот у нас в гню Республики Калмыкия висели, мэрия там развесила да, плакаты. Ни одно его слово на калмыцком языке. Это что такое? Хармэк Дыр, почему бы не написать, да? День Республики Калмыкия. Ну что здесь сложного? Это какой-то неужели к нашему народу. И вот это название гулис это тоже сквозит неужели к нашему народу? Переименование Остапа Бендера. Астапа вот, э, Бендера это тоже, я считаю, неужели к нашему народу, да? Э, какой-то аферист литературный, почему он должен э, присутствовать в нашем городе? И переименование Ванадского это двойное, тройное э, оскорбление нашему народу. Да? Этот палач, который убивал наших. Э, а с... Почему? давай остановимся на проспекте Бендера. Почему ты против? Вот Я видел, была очень большая полемика, особенно фоизм. Потому что люди выбирают между Остапом Бендером и Анацким. И поэтому они говорят, нет, лучше пусть Остапом бендера чем Анацким. Но я, я не выбираю между ними. Они оба для меня неприемлемые. Один аферист, другой палач нашего народа. Я выбираю проспект Ушхана. Я это предложил в прошлом году. Там стоит памятник Убышхану, это будет проспект. Я почему? Мы же тогда я очень серьезно продумывали вопрос. Как это все сделать так, чтобы объединить в один комплекс, так скажем, да, по которому можно было делать экскурсионный маршрут исторический, в том числе не только для туристов, в речи для наших школьников, которые были в субботу воскресенье, могли по этому маршруту ездить в каникулы. И за этот 15-минутный маршрут Они бы получали знаний больше, чем за 11 лет По нашей калмыцкой истории У нас калмыцкая история в школах не преподается А в условиях глобализации В условиях, когда Со всех сторон на наши, тем более Маленькие, немалочисленные этносы давят Мы можем все потерять Мы, мы единственное можем сохраниться Держать за свою религию, за свою культуру За свои традиции Если мы не знаем свою историю, мы все это теряем И нам нужно... Переходить от слов делу, хватит болтать, надо делать. И вот я предложил поэтому в прошлом году ноль внимания, фунт презрения. Сейчас, когда встал вопрос о переименовании проспекта, я вот хочу сказать. Есть такие люди, которые говорят, это дорого. По опыту Ярославля, дорого что переименование улиц. Давайте будем объективны. Одно дело, когда просто ляпнуть, это дорого. А другое дело, прийти в студию и поговорить со мной в прямом эфире, Насколько это дорого Или недорого да? Да, я... Поговорим Насколько да. это дорого ну, Давайте судить так Я mm -hmm. предложил От кольца Третьего микрорайона mm -hmm. До кольца на первом микрорайоне mm -hmm. Вот эту улицу Часть Буденного улицы Переиновать да. часть Часть оставить где частный сектор Оставить Буденного Но вот эту улицу от кольца до кольца Переименовать в улицу Хаурлюка. Это первый, кто нас привел сюда, значит, первая должна быть. И вот отсюда начинается маршрут. Значит, от воина Калмыка, который там стоит, памятник, да. И идем по маршруту до кольца первого микрорайона. Да? Где-то объясняет детям, что вот наш Хаурлюк привел сюда нам калмыков, да, там, до этой улицы. Доезжаем до кольца первого, начинается улица Джангра. Спускаемся вниз. Спускаем несколько... Гид объясняет, что это наш эпос героический, который, кстати, сейчас китайцы хотят забрать через ЮНЕСКО. Вот. Мы должны это тоже отстаивать. Спускаемся до кольца Ленина. Я предложил, вот это Ленина, которая до кольца и до поля чудес вот оттуда, да? Ту сторону, оно остается Ленина, потому что там все... Частный сектор, ничего перемен нет. Да. Да. А от кольца дружбы и вот до конца, да, на восток, да, проспект Галдан Башукту. Это наш айратский, самый известный айратский э, хан, да? который пытался восстановить империю Чингисхана, и почти, ну, почти удалось. Так вот, если взять все эти улицы, допустим, да, далее проспекту Башхана mm -hmm. он yeah. доходит до улицы э, Хрущева, и вот это Хрущева на микрорайонах оставить, а вот в эту сторону, в сторону на, на запад, да? мимо октября, там, где новая церковь сейчас, сделать улицу Евгехана. И получается вот такой: начиная: Хурлюк, Джангара, голланд Машуктух, Бышхан и Юкихан. И по этому маршруту детям рассказывают, кто они что и вся история ну, за 15 только смех, детям, то листам, то листам, Туристам туристам. Но в первую очередь детям нашим, которые можно возить каждого, в субботу, воскресенье на каникулах. Наши дети будут знать свою историю. Они будут знать, что мы раты, что мы боевой народ, и наша история очень героическая, трагическая, но тоже то героическая. По поводу затрат. Давайте смотреть. Вот эта часть от кольца до кольца, что там что там, какие адреса менять? Там только меняется адрес, по-моему, одного только Дваса э, Спорта, по-моему, э, старого. Дваса Спорта. Но все вот эти дома, они, они относятся к Первый микрорайону, район, да. и там ничего менять не надо. Они Франция, как были... Крови, да, это, это все, по-моему, ну, это, это юрлицы, они там, если даже, по-моему, даже, по даже они тоже к мюрлиону относятся, если я не, не Нет, А на что тратить деньги? На, на вывеску о том, что Нет, ну, люди как говорят. Вот они сами, поэтому, они ляпают вот так вот, просто ляпают, это дорого, да? А сами не знают, а на что тратить вообще? А что дорого? На эти, я, я ответственно могу заявить, мы на эти деньги найдем. На все Вы... вот эти. Я лично найду эти деньги. На все вот эти высоты, тоже... да? мы на эти да. деньги найдем. Юр лица сами поменять. Причем. Дело в том, что вот я, я думаю, они думаю так. То, что. Потом вносить изменения Право останавливать документ. Но сейчас это тоже не проблема Это бесплатно делается это По законодательству делается бесплатно Юр лицо приходит, в компьютер уже все забито В компьютере просто поменяет человек э, Адрес и все С улицы Буденного на да Не улицу. нужно даже ходить У них просто да? будет постановление о переменании улицы Он будет как ранее учтен Буденного А сейчас он является А, а потом че? когда нужно ему там, Сделать какие-то действия с недвижимостью Он сдает и получать о чем есть, речь? Нет необходимости бежать в связи с В связи с миной улицей нет необходимости бежать и, и выпрямлять свои документы о чем, речь? Вот чем речь? Речь. Люди речь. просто этого не понимают. И, и, и ляпают то, что они, э, модно сейчас ляпать. Дорого и все. Хотя там никаких затрат нет. Второй момент. Это Половина улицы буденного мы оставляем, вот которая частный сектор, мы ее не переименовываем. Поэтому физлица, они так и остаются на улице буденного Улица Жангра тоже все на микрорайонах адреса. Первый микрорайон. От улицы, от э, кольца дружбы И до на восток, сколько там перемены? Там несколько домов всего. От кольца дружбы на восток. Да, вот до воинской части. Отлица дружба на восток. на улица Ленина. Вот, вот, вот, улица Ленина. Это не там ну, много. А где там? Да, Что все много? равно. Да все равно. Это да нет. Кораблины. Давай смотреть. Вот это от, не проблема, нет, от кольца поднимайся вверх. Что там стоит? Роддом. Дальше следующее здание э, э, э, гор-больница. Там а еще что-то. Нет, э, физлицу. Не, нет, там есть, но это не, нет, не, проблема, это не, это проблема, не проблема. Это юрлица, который быстро поменяет. Физлица, там один дом, первый жилой дом. Это вот, вот он стоит. А, а, недалеко, вот, да. да, вот, прям Меж центре. Мэрии, между и, мэрией да, и друг ритуалем да, да, и Вот и да. все, это первый дом. И дальше посмотрите, там несколько домов всего по, по улице Ленина, жилых домов-то. Это вообще не, не проблема. А, ну, зато... По проспекту. В там ничего переименовывать Тоже не было. надо ничего переименовать. Там тоже на микрорайонах. То -то, то, да? Да? нет Тоже... Тоже... Тоже... Тоже... Тоже... То есть... Он, б... Там ничего тоже не надо переименовать. Там все на микрорайонах. Там тоже на микрорайонах все. Там ничего надо переименовать. А там все люди так оказываются mm -hmm. на микрорайонах. Вот я ей предложил. Минимальные затраты, почти ничего не переименовать. Я не предложил. Ты написал... Я написал... Нет, я написал в свое предложение. Мы хотели... Ну, почему-то Это все замол... умолчалось И в этом, было в, в этом... администрацию? Нет, писать, сейчас, в нет. Не тогда мы подумали Что, наверное, уже еще Сейчас мы думаем, что уже, наверное, все-таки пора Потому что вот сами спровоцировали мы кто? Ну, вот Мы в прошлом году Этот вопрос обсуждали С ребятами, сейчас пока не хочу имена называть Но писал я И то, что было написано там Это, это, это мои придумки, вообще-то Mm -hmm. Да, если там кто-то будет ребят трогать, то это они не при делах. И это я все придумал. И просто ребята сказали: да, это хорошая идея. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания: Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью: сказка о Далнхуир Худул 72 небылицы. Рассказ Диалог кемель Приметы 25-го позвонка овцы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 и призывал это делать других. И э, есть свидетельство, что он в грабе, скорее, вытворял, да? Когда каратели зашли, там целый, э, целые сутки зверствовали и расстреляли хурул из стачанок, да, с пулемета Вы убили ламы и мандяков, маленьких детей, которые там были. А как можно человеку, у которого руки в калмыцкой крови, в столице Калмыкии давать название вообще. У нас вообще-то есть какая-то гордость вообще у нашего народа? И второй момент, я еще как бы не забыл, по поводу просвета Голдан бушухту В прошлом году, когда я об этом написал, были люди, которые написали Калмыки. Он не имеет никакого отношения к Калмыкии. Халимгут, как это Великий Айрат не имеет отношения к айратской к айратскому региону. Вы наверное, вы, вы, наверное, калмыки, э, некоторые калмыки, которые, получив кличку от чужих народов, калмак, да, вы, наверное, забыли, что мы айраты. Вы, вы, вот эту местечковость надо оставлять. Голдан Пошупту подходит по всем параметрам. Во-первых. Он один из воинственных. Он, нет, он самый известный. Он одинаково почитаемый среди всех айратов. Айраты разбросанный на народ. Мы должны оставить эту местечковость. Надо мыслить геополитически, как мыслил Галдан Бушукту. Поэтому я вошел в историю. Надо прекратить вот этот уровень фермы, фермерский уровень. Извините, фермеры меня, конечно. Потому что я имею в виду, что дальше вот этого своего забора не видят. Мы должны, калмыки халимгут, да? Эрс халимгут, айраты. Айрат калмыки, Мы должны стать центром айратства. Заянахэ, да? Мы по карме старше, мы должны это сделать. Мы по, мы, мы по карме должны, это, нам это выпало. Мы еще имеем свою государственность, мы имеем автономию среди всех айратов, да? парламент чи, и прочее, чи, да? Чи, территорию. территорию, да, мы должны стать айратством. Мы должны, значит, центральную улицу называть именем того айрата, который уважаем среди всех айратов. А, а Галдан Башокту, он уважаем среди всех айратов, да? это человек, который чуть было не восстановил а, империю Чингисхана, ему немножко не хватило. Это самый великий, он, он бывший буддийский монах, взявший в руки оружие, да, чтобы защищать родину. Он а, погиб, а, отравился, чтобы не сдаться врагу да, в окружении. Его жена погибла в бою, спасая мужа. Это, это олицетворение айратского духа. Да? И естественно, что и улица должна быть И когда калмыки говорят, он не имеет никакого отношения к калмыкам Мне кажется, это, это люди, которые либо безграмотные, либо они антиаираты вообще и Я вообще давно предложил, пора уже потихоньку отказываться от, от клички калмак да? Потихоньку, потихоньку Да, сейчас по этой брендам надо знать по калмыки. Но если, по, по примеру, северной сети Алании да? Надо назвать айрат калмыки да. Со временем вот это название калмыки отпадет Мы айраты опять и станем Ребята, это, это не наше название. Согласен. Халмак. Это нам дали тюркоязычный. Давай вот. да? вот. У меня вопрос такой. Него... Я секунду. Сейчас, ага. пока про голдан кто не забыл. Ага. Голдан-Бушукту еще подходит по каким параметрам. А, он представитель племени Олет да? Это единственное сохранившееся айратское племя. Из первого самого союза четырех. Ведь многие калмыки думают, что союз четырех Дерюйн-Айрат, это вот алеты, которые Зюнгары называют, да? Тургуды, Дерюйды и Хашуты. Если оно потом появилось. Самый первый Дерюйн-Айрат союз, это 13 века. К 13 веку айраты сформировались как этнос. И первый союз был, в который ходили алеты, хойты. Но хойты сейчас как племени нету, это как род там, да? А Богу-буряты были, еще, я не помню, четвертый вот Это 13 век был Почему Айрат? айрат да? Лесной народ Тогда во времена Чингисхана так нас и называли И вот мы вышли из леса, так скажем Это наша прародина между Байкалом и Алтаем И вот Енисеем да? и вот Иркутская область современная Это вообще наша территория вообще прародина мы вышли из леса в 13 веке, когда в период монгольских завоеваний. Айраты были в основном в армии Хулагу, да, завоевывали Афганистан, Персию и прочее. Вот тогда мы стали выдвигаться уже на равнины, и через 4 века мы создали уже свое государство. Там Джунгария там, начали создавать, да, когда создавали свою империю. И основоположником создания вот этой империи айратской, кстати, был Айрат, это Галдан Пашукту. И благодаря его начинаниям, в вот будущем, э -э, айраты все-таки выстроили эту империю от Каспия и до Тибета да, С населением не более миллиона человек, с общим населением И 150 лет э -э, держали эту территорию, и 150 лет боролись на равных э -э, с огромными империями И это все выстроило Галдан Басхукту И когда калмыки говорят, что Галдан Басхукту не имеет отношения к калмыкам, да, это значит, что они забыли, что они айраты и Я считаю, что мы обязательно должны увековечить его. Как красиво звучит проспект колдан Босукту. Я думаю, что наши монгольские братья, я уже, знаете, всеми говорил тему, могут нам помочь вот с памятником, который Голдан Босукту у них есть. Такой же памятник мы можем установить на этом конце. И вот и поэтому маршруту мы пойдем. И будем учить детей, туристов и прочее Самое главное, туристы, конечно, будут знать Но самое главное будет знать мы И родители будут со своими детьми ездить и тоже будут знать их историю И будут своим детям рассказать Хошь не хошь, мы мы будем знать свою историю Кто такой Галмашу? Вот сынок, вот внучок Это вот такой наш Айратский А кто мы Айраты? Мы же калмыки. Нет, мы Айраты, вот наш народ Айраты мы называемся А калмыки нам дали позже А папа а, а, или бабушка, там, дедушка А почему вот эта улица названа Убушханом? Да это вот, вот так А почему это вот? Вот если мы этого не сделаем сейчас, я думаю, что потомки нам этого не просят, мы должны, наши депутаты ИГС должны все-таки собрать волю в кулак, собрать, э, не знаю, остатки, неостатки, спрятавшиеся у них вот эти национальные чувства, э, Слушайте, мышление, государственное, государственное мышление, чтобы немножко пробудилось, да? Ведь я всем говорю, и в Бурятам, и в Монголии, говорю, Калмыки, хотя бы мы, Эрс которые мы находимся хоть в России, но мы не потеряли еще имперского мышления. Потому что у нас была своя империя, да. айратская была. Мы, у нас было две империи. Первая империя мы составе Чингисхана были, вторая наша иратская империя была. Поэтому для нас империя ничего плохого не, не имеет. Это те народы, которые не имели империи, они боятся империи, вот них что-то страшное. Для нас нет, в том числе и Российская империя для нас не страшна. Мы наоборот считаем, что империя это часто бывает благо. И поэтому мы говорим, говорим, нужно имперское мышление наше сохранять по-любому. Оно помогает нам оставаться теми, какими как мы остаемся сейчас. Несмотря ни на какие невзгоды и трагедии, да, нас через колено ломают, а наши наши наш народ из поколения в поколение все-таки держит марку. Вот это есть, это благодаря нашей вере единой и благодаря нашему имперскому мышлению, которое ну, мы сумели сохранить. Я бы не сказал, что держит марку, не до конца, все-таки мы держим марку Конечно, не до конца сейчас мы держим марку Потому что мы а сейчас Мы, творится, мы, мы отдаем сейчас очень много Нет, а народ-то простой это держит марку да, мы, мы во многом, мы сейчас не общество, да, мы не еще он. повоевать можем, да, если там кто-то нас, мы никого не боимся в этом плане, но почему-то мы боимся выйти на улицы за свои права, когда нам привозят какого-то там трапезников и прочих, да, у нас выходит на первый митинг там, сколько да, на, на самый мощный был митинг 4000, да, это много для сооттысячной листы, но, ребята, калмыков намного больше, почему вы не уходите, да, вот почему, вы, когда что-то нужно с кем-то повоевать, с удовольствием все идут там и не боятся смерти, а если вы смерти, ребят, не боитесь, а чего вы тогда боитесь на медник быть? Вот интересные такие метаморфозы, мы, то, мы должны отстаивать свое по-любому, мы не националисты, но мы хотим сохранить свой народ Да, мы всегда об этом говорим Мы должны, мы в будущем объединимся. по-любому мы, все айраты мы объединимся, те сотни тысяч айратов в Синьцзяне Но чтобы Ч... там объединиться, нам надо здесь объединиться чтобы Здесь, здесь понять надо здесь понять объединиться, здесь стать центром айратства да. и все айраты, и так все монгольский мир на нас смотрят То есть здесь честно взять, сказать, калмыки единственные сохранили воинственность. Все нам говорят, айраты наш. 450 тысяч айратов неофициально в Монголии, да? 270 тысяч официально, угу. 450 тысяч неофициально, сотни тысяч финляндий, да? 100 тысяч примерно кукунори, да, в Китае, хашуты наш. Все хотят объединиться, все, ну ментально хотя бы, да, мы можем объединиться. И мы должны стать центром этого объединения, Калмыкия, а для этого мы должны переименовать это все. Начать с этого. С этого, с переименования, и, и, и тогда вот с переименования начнется и наша ментальная революция, эволюция, так скажем. Революция, эволюция, нам революция ментальная нужна, чтобы наша молодежь опять вернулась к, своему, к своим истокам. Ну, хотя бы начали задаваться вопросом, И, да? Они будут задаваться вопросом, когда будут э, видеть улицы наши. А как они могут задаваться вопросом, если они ничего не видят? Это надо делать. Поэтому я обращаюсь к нашим депутатам. Если нужно, мы сейчас обязательно сделаем запрос вот, по поводу в, в комиссию, да? Мы, напишем, мы, напишем, мы напишем предложение. предложение. Да. Я там, э, у меня есть, э, я найду то, что я писал по, именно по этой программе. Не программа, а именно по экскурсии. Я там расписал экскурсию даже для гидов, как это все можно объяснять по истории. Да? Mm -hmm. То есть это сделать не просто переименование. Трех зайцев убиваем. Улица красивая становится, название. Mm -hmm. а, в плане а, обучения, mm -hmm. по, воспитания подрастающего поколения. Mm -hmm. И в третьем по туризму. Это все будет. Еще я предложил... Да. И еще я предложил аллею. От родины и до центральной площади угу. Переименовать Турсул Гудамджи а Аллея разведки Она да? никак не, развед, не называется mm -hmm. Ее назвать аллея разведки И поставить памятник нашим разведчикам вот Российской империи У нас были разведчики в Российской империи Лама Дамбо, Ульянов там, Ушанов, да, там, Которые сделали для Российской империи По масштабам не меньше чем Рихардзорги для Советского Союза ну, мы почему-то мы. Туристы будут смотреть и говорят, ну что, а, о чем говорит? Маленький народ. Посмотрите, что они делают. Посмотрите, что они сделали. Если бюсты поставить, там по -э, краткое описание, эти все туристы будут смотреть нас уже по-другому, да? А, а, и тут одна женщина интересно тоже предложила. Центральную площадь переименовать площадь Зая-Пандиты. Зая пандиты Зая это наш просветитель, это великий буддийский монах, который дал нам письменность. И она у нас есть Что она... за площадь за ипандиты, туристы спросят. А это вот, которая А у вас что, своя письменность была? Вот, круто. Появилась раньше, <бил> чем в России. Вообще-то в России несколько, только 3-4 народа, которые не имели свою письменность. До, До советского времени. Мы такого, мы своих великих людей, айрат калмыков, да, почему-то мы игнорируем у себя в столице. Ребята, давайте э, все-таки становиться центром айратства. Мы будем э, центром айратства и с этой целью это будет пусть, по крайней мере на первом этапе наша национальная идея. Может быть. Очень круто. И мы будем э, объединять наш, всех айратов знамя, э, под нашим знамением. Под нашим. Э, мы сейчас единственные, кто в монгольском мире носит... Еще там есть один Часть бурятов тоже носит улан mm -hmm. да? Мы будем всех Под нашим улан собирать Под нашим желтым з... с лотосом знаменем Мы будем всех айратов собирать Но для этого мы должны сами поменяться Мы должны всем пример показать мы, Если мы переименуем улиц сейчас Как я говорил да? все, все айраты увидят Да, это ребята действительно серьезные Они действительно чего-то хотят Будем восстанавливать язык. язык Понимаете, дух очень тяжело восстановить Язык восстановить можно а дух у нас еще остался. Поэтому у нас есть на чем это все сделать. А чтобы дух остался, вот эти улицы надо в том числе и переименовывать. И я считаю, что сейчас время такое, когда мы можем это сделать. И по поводу вот как раз-таки нашего духа, да, как бы там ни было, действительно, в Монголию, Бурять, поезжайте, нас Калмыков ужает. И даже они нам говорят, ну вот, знаете, еще один маленький момент такой интересный. Многие буряты нашу историю лучше знают, чем наши калмыки. И когда спорят калмык с бурятом, бурят говорит, это ваша прородина вот, от Байкала до Алтая. Mm -hmm. И наш калмык говорит, ты что, наша прародина, западная Монголия, вот, Синьцзянь там, там. Бурят в недоумении. Как, ребята? А я говорю, калмыкам, вы что нашу историю на 4 века укорачиваете? Наша история с 13 века. К началу 13 века айраты сформировались как это в предбайкале, Алтае, вот, Енисея. А наша, э, вот эта родина, Западной Монголии, да, это вот э, то, что я говорил про родину, это вот предбайкали, а родина, вот это же Западная Монголия, когда мы оттуда вышли. Почему у нас в языке сохранились названия всех деревьев-то? А, потому, потому что там жили. жили О чем мы речь? И, и я же говорю, что м, я же поехал, вот недавно был Тунка, очень красивое место, в Бурятии в Западный. Вот ближе к Кыргызской области, Южный Байкал Там живут хангодеры, которые выходцы из Джунгарии в конце 17 века Они уходили, когда Голдан Башлу проигрывал, они уходили и уже пришли На свою прородину вернулись, уходя от погони манджура халхасов Они пришли туда и там и остались, они там разбили этот карательный отряд Манджура халхаский Там и остались, 800 сабель с, с семьями, их было 3-4 тысячи где-то И они там остались сейчас живут это фактически наши айраты. Но они уже обурятились, там, да, но они почему-то... Я говорю, у вас есть три. Во-первых, они, не в обиду бурятам сказано, они отличаются от других бурят своей вынесенностью uh -huh. Второй момент, заказательство, что айраты. Они пришли сюда уже буддистами. А как известно, в 17 веке только айраты ликвидировали шаманизм у себя. Uh -huh. Поэтому, когда они пришли уже буддистами, было понятно, что они айраты. И третий момент. Они почитают... У них даже гора есть. Они почитают... Даралха Сякюсын. у нас есть, да? Мы тоже почитаем. Да Чинтенгри, другими словами. И мы договорились с ними в будущем году, если будет возможность на их горе сделать совместный болезнь. Еще такой äh, маленький нюанс. Когда я туда заезжал, там нужно было проехать по Иркутской области. Вот как у нас, едешь в район, допустим, mm -hmm. там выезжаешь. No, и, и, опять, и опять надо было заехать вот в Тунку, в вот район. И там у них место есть такое. Где при заезде надо почитать местным духом, да, помолиться, я положил влада Царган Минутами, и наших сокюстов ном читал. Наших буддийских сокюстов, калмыцких, айратских ном читал. И вот буряты не дадут соврать, водитель и журналистка, которого место сопровождала. Только прочитал, сажусь в машину, тронулись, первые метры делаем по этой территории, дождь пошел. И мне водитель, он сам русский, он сказал: вас местные защитники принимают. принимают". И это вот такая ситуация. Это есть наши айраты везде. И мы должны стать айратским центром. Однозначно. Итак, Влади очень познавательная беседа, очень познавательная информация. Парады тоже, что делаем мы? Мы делаем, значит, чтобы совместно. Давайте будем делать письмо готовить на, вот, на эту комиссию городскую по переименованию. Давайте вносить в это предложение наше. Я думаю, надо все в, в комплексе принимать это решение, вот как предлагаю, да, по, по улицам, как это, чтобы был экскурсионный маршрут. Познавательный, грамотный экскурсионный маршрут именно для наших поколений, для будущего. Это будут депутаты. Какие бы они ни были, они да, даже только эти могут войти ну в историю. Мы смотрим, да, да, если они, Если они против они против этого если пойдут. Если, если пойдут если... Ну, тогда я не знаю, ну, <свят> уже это, это не удивительно будет. Но если они все-таки примут это решение и примут наше предложение, да, проявят. Государственное мышление, да, Калмыцкое, Айрат Калмыцкой, да, чтобы на будущее нашим поколениям, да, посмотрят, как это выгодно с точки зрения да, туризма и прочее, прочее, они войдут в историю, Нет. несмотря на свои минусы и прочее, прочее. Поэтому мы это сделаем, мы дадим это предложение. Все, отлично, Все, договорюсь. Спасибо, что пришел. Итак, дорогие друзья, мы с Ларей Ришкиным договорились начать переименование наших улиц. Прошу вас в комментариях высказаться по данной идее Я лично считаю, что. Идея хорошая, команда за Online считает, что идея вообще отличная. Это одно, на поднятие нашего уровня самосознания, который уже, я считаю, что в настоящее время очень хорошо начал развиваться. Смотрите нас, подписывайтесь на нас, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо.